Здравствуйте, уважаемые зрители, приветствую вас, танкисты. Сегодня как бы я хотел бы внести э, свою лепту в новый э, для меня это как бы новое, может быть кто-то это пробовал, да, но для меня это новое, как бы э, сегодня я хотел просто начать новую новый формат. Э, Вармворк Warfare, да, который будет выходить только у меня на канале. Возможно, кто-то подхватит эту идею тоже, но э, как бы... Не забываем подписываться на канал, э, также ставить лайки и писать комментарии. Итак, э, я назвал этот формат анекдота танкопедии, да, ребят? И э, хотелось бы, да, честно открыться, как бы сразу некоторые шутки из интернета, некоторые переделанные мной, э, как бы тут э, есть э, такая формальность, да, вот. Э, может быть, вам зайдет это, да, как бы, а может быть, нет. Поэтому, как бы, все делается для того, чтобы э, э, изменить немножко формат виде общения э, общение да я как бы ищу на канал э, больше аудитории и для этого мне при, приходится прикладывать некие силы также придумывать что-то также как бы э, говорить о нечто ином да как бы как вы знаете многие известные блогеры занимаются гайдами э, Подает информацию от разработчиков. Тут э, я немного э, как бы. Изменил э, все. Я хотел сделать это в режиме стрима, но как бы у меня со временем не получилось. И все же давайте как бы я э, раскрою, да, свои карты. И Как я это вижу. Да, я вижу это в формате такого. Э, итак, начинаем. Разработчики Armored Warfare организовали э, чемпионат по скиншотам. Главный приз – возможность целый год трудить настоящим танком. Предоставляется военкоматом. Из туалета доносится рев танка. Это значит, опять мой придурок пошел срать с ноутбуком. Пропал оранжевый танк Особых примет нет Хорошая машина Должна быть удобной, надежной И танком Конструкторы оборудовали Танк армата с... Санузлом И добавили режим оскорби... Оскорбить в... врага из пушки Алло Это оценка ущерба после ДТП Вы не могли бы подсказать ну так приблизительно сколько стоит покраска одного элемента танка некоторым женатым мужчинам к примеру э приятнее управлять тяжелым танком чем заниматься сексом с любимой женщиной Ну да, танки, же не жена, почти не ругаю. Преподаватель военной кафедры. Танк развивает скорость э, до 80 км час. Потом теряет управление. А потом как? С ужасом задает курсант. Что как, все нормально, ничего страшного, ведь ты танки. Танки в Российской армии устроены по принципу летом, холодно, зимой не жарко. Уважаемые лю любители Armored Warfare, сообщаем о начале бета-тестирования премиум танка Т-14. Запись на, на бета-тест в Armored Warfare в ближайшем военкомате. Правда, лучше говорить, из танка истины современной жизни. Чем сильнее прокачал свой танк, тем слабее свою бабу. Было у отца три сына. Двое умных, а третий играл в танки. На, при, на перекрестке столкнулись танк и каток. Насрать обоим. Недостаток у танка ровно один через три пляжа. Триплексы ни хера не видно, куда едешь, но очень мешает, когда едешь в танке. Танки «Армата» сделали туалет, а в электропоезде нет. Ну и в чем правда? Зачем? Ведь дверь на ходу трудно открыть, что ли? На выставке внедорожников безоговорочную победу одержал новейший танк России Т-95. Новые российские танки будут оснащены непробиваемой броней. Скажите, пожалуйста, где можно получить права на вождение танка и бронетранспортера? Господа, катайтесь так. Кто вас остановит? Обращаюсь к разработчикам компьютерной игры Armored Warfare. Пора обеспечивать квартирами военных служащих. А то сын на войне пропадает, а жить его семье негде. Хочу купить танк. Зачем тебе танк? Так как заеду по нескольким адресам, чисто поздороваться. Урал Вагон оснастил... Э, новейший российский танк туалетом. А теперь он сообщает, что сделать так что сделает танк беспилотным под управлением искусственного интеллекта. Я мучаюсь вопросом. Простите, а срать как-то будет. Вконтакте добавил меню семейное положение. Пункт Я в танках. Молодой лейтенант танкист возвращается из отпуска, залетает в танк и командует. Раздевай, раздевай, тфу, заводи Что может быть тяжелее расставания с любимой? Танк, блять Вот интересно, если я продам аккаунты сына, мужа в танках Я куплю себе шубу Или путевку на море Я до вокзала успею доехать? Во время русского языка Урока. Во время русского языка в класс въехал танк. Но учительница не растерялась и повторила для тех, кто в танке. Муж по телефону... Вы хоть понимаете, какие у меня проблемы? Из-за вашего отвратительного качества связи. Я несу невосполнимые потери. Я теряю доверие своих партнеров. Падает мой авторитет в высоких кругах. Жена Ни хрена ты людям О своих танках наплел Итак друзья На сегодня у меня все Это будет э, видео Так как э, э, Я хотел постримить и пошутить Вот так таким образом У меня к сожалению не хватает э, На это времени Я извиняюсь что ну, как бы вы видите э, На экране ангара Не бой э, э, я надеюсь, что в следующий раз мы сделаем это в бою. Все же, как бы, чтобы было покрасивее немножко. А на этом у меня все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии к этому видео. Все, спасибо всем. До свидания.